Здравствуйте, уважаемые телезрители компании СЭПС. Я вышел на телеэкран для того, чтобы поздравить всех, кто участвовал в создании даль -телекома». 10 июля исполняется пять лет, как было организовано предприятие Даль-Телеком. И в июне 1991 -го года мы были внесены в государственный реестр Минфина России как предприятие с иностранными инвестициями. Особенно я хотел поздравить и поблагодарить наших учредителей за то, что они дали нам путевку жизни, будем так говорить. Учредителем у нас является акционерное общество «Камчатская Синформ» Камчатской области, акционерное общество «Электросвязь» Хабаровского края и филиал компании «Ростелеком» и с российской стороны акционерное общество «Далерео». С американской стороны компания Коммуникейшн» которые находятся в городе Сеятли. Я бы хотел особенно поблагодарить коллектив и президента компании Дали Рео Игоря Михайловича за то, что он как генератор выступал при создании этого предприятия, но ну и он внес с российской стороны более весомую сумму в наш уставный капитал. Поблагодарить компанию «Метком» за то, что она за эти два года внесла очень большие средства для развития связи на Дальнем Востоке очень большие. И я надеюсь, что наши учредители впредь поддержат нас для того, чтобы мы шагали дальше. За эти пять лет было, конечно, много интересных случаев, когда организовывалось предприятие, но один случай смешной. Нам удалось доказать, что нас организовала не коммунистическая партия России, как в 1992 году писали местные хабаровские газеты. Я хочу поздравить коллективы всего предприятия, в том числе и коллектив Камчатского филиала во главе с его директором Гореликом и главным инженером Гоголем. Здесь в Хабаровске хотел бы отметить большой вклад в развитие Дальтелекома, это финансового директора Шевчука, коммерческого директора Стукова, технического директора, которого очень много зависит, Лесникова. Значит, это те люди, которые первоначально занимались Вместе с мной по организации предприятия. У нас сложился хороший коллектив главных специалистов и специалистов. Мы обучили очень хорошую коммерческую группу, которая научилась работать с абонентами. Не так, как раньше мы знали, работали связисты с абонентским корпусом. Мы строим свою работу совсем по-другому. Поэтому я поздравляю свой коллектив и здесь, и на Камчатке, и в Благовещенске. Пятилетиям организации Дальтелекома пожелать им здоровья, успеха в труде, счастья, и чтобы все было в порядке у них в семье, и чтобы был порядок у нас в стране. И чтобы мы избрали того президента, который, при котором возможно развитие дальше такого предприятия, как Дальтелекома.